Так, начинаем запись. Короче, наконец-то, 7 ранг на Ирке, который я должен был сделать еще 30 игр назад, блин. 30 игр, даже больше, блин. Пипец просто. Эска, наконец-то. МВП. Оп-оп. Топ-тим. -топ Заходим. Открываем. Чекаем. Чек-чек-чек. Фавориты и седьмой ранг, 130 игр. Принимайте, мой челлендж. Пока рекорд 124 игры на 7 ранг.